Вы действительно думаете, что я место в бухгалтерии? Наверное, лучше постоять. Ну вот, собственно, свежий ремонт. Квартира светлая. Посмотрите, лес вот из окна виден, все есть, и магазины, там, автобусная остановка. Метро Только славянам. Все в порядке. Здравствуйте, куда едем? И ты хочешь испортить вечер поездки поездке с этим? Ну что? Я все. Да ты знаешь, я сегодня с утра где-то здесь оставила браслет, чтобы не уйти. Не стоило оставлять дорогие вещи. Унижая достоинство людей другой национальности, мы теряем уважение к себе. «Страна без расизма и ксенофобии».